В последнее время очень часто наши подписчики задают вопросы, связанные не только с калмыцким языком, но и с историей калмыцких субэтнических групп. Поэтому на один из часто задаваемых вопросов о происхождении наших родов мы написали статью о самых крупных субэтнических групп нашего народа – о Таргудах и Дербетах. Мы рассмотрим историю происхождения названия через призму калмыцкого языка и известных исторических Фактов. Тургуды – один из основных крупных айратских родоплеменных групп. Согласно самой популярной версии, тургуды произошли от крепких и красивых юношей, выбранных из разных аристократических монгольских семей в личную гвардию Чингисхана. Палас считал, что название «Тургуд» возникло из слова «тюрюк» или «тюрют», означающий «великан», «человек большого телосложения». Согласно другим мнениям, это название может происходить от слова шелк. Некоторые ученые предполагают, что это слово берет свое начало от тюркского слова «торгак» или «тюрай» в значении «ночной караул» или «ночная охрана». Согласно Ачиру, монгольское слово «турак» большой рослый по своему происхождению может иметь родство с тюркским словом «турак». В народной легенде о происхождении Тургудов хранительница айратской старины в Монголии Думае -э Джи говорит, что Тургудов раньше называли так – Чингисхана Тургымцерк – шелковая армия Чингисхана. Происхождение другого айратского субэтноса, который является также этнообразующим звеном калмыцкого народа, дербетов еще более загадочно. Корень этого слова – дырвын, а переводится как 4. Существует две версии происхождения дербетов. Летописи Алан Че и сокровенное сказание монголов относят образование племени от древнемонгольского племени дырвын или по-другому известный как дырвын-иргн. Согласно сокровенному сказанию монголов, в конце IX – начала X века жил основатель рода дурбенов Дува Сахор он происходил по мужской линии в одиннадцатом поколении от легендарного пропредка всех монголов Борте в переводе с калмыцкого айратского языка Борчон и поныне означает дословно серый волк. После смерти Дува Сахора, четыре его сына, не признавая своего дядю по отцу до мергена откочевали и образовали Дурвинргн племя Дорбен четырех сыновей. Дува Сухора звали Донай, Докшин, Эмнек и Эркек. Они и стали прародителями дербетов. Упоминание в сокровенном сказании монголов является самым первым упоминанием об Айратах и, собственно, Дербенах дербетах, которые в будущем стали крупным айратским племенем. Согласно другой версии, в исторической летописи Ильтхл Шастр, о происхождении дербетов гораздо более позднего периода говорится следующее. Предок дербетов Борнахл и предок джунгаров СМТ Дархн-Найон являются братьями. После того, как Айратская империя сен -Хана распалась, два брата разделили лично отцовский чоросовский удел и от него образовались дербеты и джунгары. В следующих публикациях мы расскажем о происхождении джунгаров Хошудов и Бузавов, поэтому, если вам интересно Откуда произошли ваши предки, то в комментариях оставьте название вашего рода, и мы подготовим публикацию статью о более мелких родах, входящих в состав дербетов, тургудов и бузалов. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью.